Ребята, я надеюсь, вы меня простите и есть, что поймете. У меня сегодня выходной. Выходной сегодня, ребята, у меня. И не надо подписываться, не надо ставить лайки. У меня сегодня реально выходной. И давайте всем пока.